Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про Elf Bar 2200. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, есть его название и указан вкус, который ждет нас внутри упаковки. На противоположной стороне технические характеристики и различные предупреждения. Открыв упаковку, нам на глаза попадается герметичный пакет с одноразовым вскрытием. На пакете нет никакой информации, так что открываем его и достаем девайс. В верхней части находится специальная силиконовая заглушка для того, чтобы жидкость не вытекла из девайса. В нижней части находится специальная защитная пленка. Эльфбар обладает довольно внушительными габаритами по сравнению с его прошлыми версиями. Внутри эльфбара находится огромный аккумулятор даже в сравнении с подсистемами Его объем составляет 1250 мАч А объем жидкости, которая заправлена в этот резервуар, составляет монструозные 6 мл Корпус девайс остался таким же ярким и приятным на ощупь Но при этом стал еще более информативным, так как по рисунку мы можем понять, какой вкус ждет нас внутри В моем случае это кусочки персика и кубики льда как понятно из названия, эта одноразка рассчитана на немыслимые 2200 затяжек. Даже при активном использовании этого девайса его должно хватить более чем на одну неделю. Заправленная внутрь жидкость обладает очень ярким и насыщенным вкусом. На данный момент линейка насчитывает аж 10 различных вкусов. Крепость заправленной жидкости составляет 50 мг солевого никотина. Крепость здесь честная, так что для насыщения никотина нужно будет сделать всего пару затяжек. После того, как он у вас закончится, его нужно будет выбросить в специально отведенное место. Преимущество Эльбара 2200. Это прекрасное устройство для знакомства с вейпингом. Бар сразу же готов к использованию после того, как вы достанете его из упаковки. Огромное многообразие очень ярких и насыщенных вкусов. Ну и конечно же он заправлен просто потрясающим никотином. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.